При выборе пункта «Заявка на оплату» на основании акта для оплаты физическому лицу откроется форма, на ней можно выделить два вида полей по способу заполнения, автоматически и пользователям. Реквизиты документа, которые заполняются автоматически из документа основания. Номер, сумма заявки, организация, подразделение, контрагент, договор, счет контрагента, документ основания. Данные полей, которые заполняются инициатором заявки. Дата расхода. Назначение платежа – это цель перевода денежных средств, заполняется автоматически, доступно редактирование. Изменяется в зависимости от значения полей дата расхода и документ основания. Акцентирую внимание на том, что документ-заявка на оплату разделена на две части. Шапка документа и табличная часть в нижней части формы, которая очень часто может иметь несколько вкладок, в нашем примере это бюджет, состав работ, данные сет. Подробнее об этих вкладках смотрите отдельные видео.